Здорово, бандиты, с вами Панда. Часто в комментариях у вас возникает такой достаточно логичный вопрос, какой тематике делать канал, то есть что лучше снимать. Понятно, что у многих из вас, и хорошо, если это так, есть несколько хобби, несколько а, сфер интересов, да, которые так или иначе а, могут стать а, основными для вашего канала, то есть какие-то...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 Самое главное, первая вещь, на мой взгляд, это объем аудитории. То есть мы смотрим Wordstat Яндекса, я уже рассказывал про него неоднократно, посмотрите прошлые видео на канале, мы смотрим объем. вот То есть чем больше объем аудитории, чем больше людей интересуется этой игрой, тем, соответственно, лучше. Или там этим, этой вещью. То есть, условно говоря, даже если смотреть по какой-то другой тематике, например,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 Симферопольское шоссе. То есть, это именно тот человек, который нам нужен, поэтому каждый такой таргет мы готовы были платить большие деньги. Клик по Доте условно стоит сейчас. Вот мы маленькую компанию ведем, правда, мы ведем в Яндексе, в Яндекс дирексе У нас там клик стоит 4 рубля, по-моему. Мы пиарим магазин рандомных вещей своих. Ну, в среднем, да, там понятно, что от запроса. То есть, ну, разница есть, и разница, безусловно, колоссальная. То есть, если есть возможность сделать какой-то серьезный проект по серьезной монетизируемой теме, то, наверное, лучше заниматься этим. То есть, грубо говоря, делаете вы ремонт в каком-то городе, начинаете снимать на канале видео, как вы делаете ремонт, показываете образцы, какие-то примеры, рассказываете и таким образом пиарите свою строительную фирму, получаете трафик с YouTube. Но это, конечно, актуально только для больших городов. В маленьких городах это будет делать сложнее, хотя, ну, в миллионнике, по крайней мере, на этом тоже можно подняться. То есть, тематика должна быть максимально прибыльной. Или с играми. С играми есть другой плюс. Игры достаточно просто снимать. То есть условно говоря снять студию и там пару ведущих поставить и какого-то оператора и снимать какое-то шоу намного дороже чем снимать игру то есть ну чтобы снимать игру много вообще не нужно всего то есть нужен компьютер за полтинник можно более менее адекватный собрать именно для таких вот именно для рабочих целей хотя можно и на более дешевом конечно стартовать вот и все и, то есть ты уже сидишь снимаешь игру ну какой-то микрофон там полупрофессиональный там еще считаю ну 5 10 тысяч то есть это не такие огромные затраты как в студии еще что то то есть здесь важно э, понимать разницу между ценой контента, да, то есть насколько дорого для вас выходит ролик, и, соответственно, между тематикой, которая вам нравится. То есть если вам нравится снимать, условно говоря, там катание на горных лыжах, но ролик для вас будет стоить там, 10 тысяч рублей, потому что вам нужно взять лыжи, там, поехать кататься, еще что-то, и вы относитесь к этому как к бизнесу, то есть не как к хобби, да, мы обсуждали это тоже в одном из видео, там YouTube хобби или бизнес. Вот, если вы относитесь как к бизнесу, то, конечно, это будет очень сложно окупить. Поэтому нужно выбирать такую тематику, которая может приносить хорошую прибыль, где есть большой объем трафика, по которому вы можете делать хороший проект, да, и в то же время это будет монетизироваться. То есть там есть, есть ресурс для монетизации, есть какие-то сайты сторонние или магазины. Магазины особенно, особенно круто. Вот, если коротко так, нужно, конечно, смотреть игру конкретно, да, для этого вам может пригодиться WordStat. Я дам ссылку на него в описании. Кто еще вдруг не видел, обязательно почекайте запросы. Это может действительно помочь вам на старте. Но в целом правильно выбранная тематика, это, конечно, ну, не, не пол победы, но это такой хороший-хороший фундамент. Потому что, ну, многие делают там прохождение каких-то не, неактуальных игрушек и не набирают ничего, потом уходят с YouTube и говорят, у нас ничего не получилось, потому что вы занимаетесь ерундой, наверное, поэтому. Такие дела.